Всем привет! В этом видео мы покажем, как вам зарегистрироваться и установить платформу Atas. Заходите на сайт atas.net, нажимаете «Регистрация», заполняете форму и нажимаете «Продолжить». Спасибо за регистрацию! Мы отправили вам на e-mail письмо с логинами и паролем. Перейдите на почту и подтвердите ваш e-mail. Вы зашли в личный кабинет, нажимаете «Загрузить АТАС». Также вы можете скачать платформу Atas на сайте atas.net в разделе «Загрузить». Файл установки скачался, теперь запустите его. Выбираете язык установки. Нажимаете «Ок». Открывается окно с мастером установки программы. Прежде чем приступить к дальнейшей установке, необходимо прочитать лицензионное соглашение. Выбираете и «Я принимаю условия соглашения. Далее». Программа предлагает директорию для установки. Выбираете папку для программы, затем нажимаете «Далее». Выбираете версию платформы, которую бы вы хотели установить и нажимаете «Далее». Более подробно о версиях платформы читайте в статье, ссылка в описании к видео. Отметьте галочкой, если вы хотите, чтобы в меню пуск не создавалась папка. После нажимаете на кнопку «Далее». Поставьте галочку, если хотите, чтобы программа создала ярлык на рабочем столе, затем нажимаете «Далее». Появляется окно с выбранными вами настройками. Если вас все устраивает, жмете «Установить». Начался процесс установки. Программа установлена, нажимаете «Завершить». Для того, чтобы программа установилась автоматически, ставите галочку в опции «Launch Atas», «Запустить Atas». Важно, у вас должна быть версия Windows 8.1 или новее. Запускайте программу Atas. Указывайте свой логин и пароль. Они были вам отправлены по почте после регистрации. Выбирайте сервер вручную или оставляете авто. Все сервера одинаковы. Нажимаете Connect. Для того, чтобы не вводить каждый раз логин и пароль, поставьте чекбокс «Запомнить данные». На этом установка программы завершена. Остались вопросы? Ознакомьтесь с нашей базой знаний или обращайтесь в поддержку. Контакты в описании к видео. Если данное видео оказалось полезным для вас, нажмите палец вверх и подписывайтесь на наш YouTube-канал. До встречи в следующих видео.